Доброго времени, стоп, дорогие друзья и гости моей страницы канала YouTube. С вами Екатерина Клопенко. Я являюсь успешным MLM-предпринимателем, а также одним из основателей проекта «Бизнес Биостим». Сегодня мы, я записываю для вас видео по такой программке, по такому сервису, как «Таблинг». Для чего он нам нужен? Очень удобно его использовать на нашей страничке в Instagram. Вы знаете, что в Instagram всего лишь одна единственная ссылка в шапке «Кликабельно» и написать туда, выбрать, вернее, какую ссылку же сюда поставить, либо ваш канал YouTube, либо ссылка ВКонтакте, либо на ваш сайт, либо на форму регистрации. Люди, конечно, теряются. Хотелось бы поставить и то, и то, и то, и то, но, к сожалению, это невозможно. Так вот, таплинг нам дает такую возможность. Давайте посмотрим. У меня написано, со мной можно связаться, и стоит ссылочка таплинг. Мы на нее нажимаем. И для человека открывается вот, такая, вот такой вот информационный лист с кликабельными ссылками. Регистрация в команду, я в Фейсбуке, в в ВКонтакте, мой канал Telegram. Я в Телеграме, да, можно мне написать мой канал YouTube. Плюс дополнительно стоит сразу же моя аватарка. Аватарка стоит именно та, которая на вашей странице Инстаграм. Плюс здесь можно сделать произвольное описание. Так, давайте посмотрим, как зарегистрироваться на данном сервисе. Ссылочку на сервис я оставлю под этим видео. Вход идет через вашу страничку Instagram. Вы нажимаете «Войти через Instagram». Вам предлагают ввести ваш логин и пароль от Instagram. Вы нажмете кнопочку «Войти» и вам предложат ввести еще электронный ваш ящик. Все, после этого вы автоматически попадаете на, э, в свой кабинет таплинг. Итак, давайте посмотрим. Я завела совершенно новую страничку в Instagram, и сейчас мы будем ее, э, вернее, оформлять таблинг для данной странички. Идем, я уже сохранила пароль, автоматически попала на свою страничку. Вот это вот и будет ваша ссылочка, которую вы будете вставлять, то есть ваша клика клик кликабельная ссылка, да? Имя она будет носить именно то, как вы назвали свой аккаунт в Instagram. Аватар будет стоять именно тот, который находится у вас в Instagram. Давайте посмотрим, что нам дает данный сервис. Ну, во-первых, посмотрим цены и тарифы. Да, он частично платный, но есть э, тариф «Бесплатный базис». И, да, и вот абсолютно достаточно, э, кому недостаточно, тот может э, платить деньги и пользоваться более расширенной версией. Что нам дает э, бесплатная версия? Это тексты, ссылки, от, настройка размера текста и аватара, готовые цветовые схемы и общая статистика. Э, если вы будете платить дополнительные деньги, вы можете сделать сразу кликабельную ссылку на ваш whatsapp вайбер, изменять тон в тон вашего, допустим, проекта, да, цвет, цветовую гамму, ну и так далее. Здесь вы можете посмотреть, если вас что-то устроит, ради бога, подключайтесь, пользуйтесь. Итак, давайте оформлять нашу страничку. Ну, во-первых, вот здесь я уже добавила, да, посмотрела. Давайте с аватара начнем. Можно менять размер аватара. То есть, вы можете поставить маленький, большой, очень большой. Давайте, допустим, сохранить. Видите, аватарка увеличилась. Дальше. Сразу же предлагается поставить мой канал YouTube. Ничего страшного. То есть, вы ставите здесь сразу. Описание можно потом поменять. Здесь вот как бы все абсолютно произвольно меняется. Каким образом? Вы нажимаете. Вот здесь заголовок ссылки. То есть, я написала мой канал YouTube, да, или... YouTube. Вот здесь я поставила саму ссылочку на свой канал YouTube, нажала сохранить и вот таким образом появляется данная ссылка Дальше, давайте посмотрим, что нам предлагают, что мы можем сделать Текстовый блок это то, что мы будем делать, описание, да, ссылка, разделители между блоками мы можем поставить, да, аватар, мессенджеры. И вот смотрите, вот отсюда уже пошло мессенджеры, видео, карутель картинок, социальные сети и так далее, страницы. Это уже стоит тарифы, да, то есть тариф про, тариф без, то есть это уже платное. То есть нас, в общем-то, интересуют текстовый блок и ссылки, ну и разделители между блоками. Давайте посмотрим, как делать текстовый блок. Размер можем да, поставить маленький, средний, большой, очень большой, и выровнять по левому краю, по центру по правому краю. Давайте скопируем текст оттуда, где мы, где у меня уже как бы была заготовочка, да, вставим его. Вы видите, да, что вот Здесь у меня появился текст, он выровнен пока что по левому краю. Так как Viber, WhatsApp у нас получается ссылки не кликабельные, я Viber и WhatsApp просто написала в текстовый блок. Я думаю, это достаточно удобно. Мы сейчас с вами выровним по центру. Так, сейчас выделим. Поставим все это красиво по центру. Нажмем ⁇ Сохранить ⁇ и вот таким вот образом у нас появился текстовый блок. Конечно же, текст, мне кажется, лучше переместить наверх. И чтобы человек, когда заходил, это было э, как бы сразу видно и удобно. А дальше уже мы ставим все свои ссылочки. Итак, давайте. Добавить новый блок. Ссылка. Допустим, что э, моя страница, например, в Одноклассниках, да, я... Я в «Одноклассниках». Открываем страничку в «Одноклассниках». Берем свою ссылочку. Да, для того, чтобы ссылка у вас появилась в полном объеме, просто нужно нажать на имя и фамилию. Дальше заходим, вставляем, где есть ссылочка и нажимаем «Сохранить». Я в «Одноклассниках». Точно так же мы можем добавить все остальное. Например, ссылочка «Мой канал Telegram. Канал Telegram. Вы открываете свой канал. Берете здесь ссылочку, да? Копируем, вставляем ссылку и вот таким вот образом и так далее. То есть ставите все ссылки, как какие вам удобно. Вы можете перемещать, да, вот смотрите, мы меняем, как нам удобно. Дальше, что еще у нас тут есть, давайте посмотрим, давайте разделитель, да, маленький отступ, давайте сделаем, например, большой отступ, сохранить, посмотрим, как это будет выглядеть, да, вот видите, следующий у нас блок пошел вот через такой большой огромный доступ, что еще у нас тут, мессенджеры, это все уже идет платно, и аватар мы с вами смотрели, ну, в общем-то, и все, вот таким вот образом ваша Ваши ссылочки будут собираться в одном месте. Можно нажать «Установить» и э, скопировать вашу ссылку. И вставить ее вот сюда, где у вас написан веб-сайт вашем э, Instagram. Все достаточно очень просто. Что ж, э, большое спасибо вам за внимание. Если мое видео для вас оказалось полезным, если... Э, было все здорово, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на мой канал YouTube, нажимайте на звоночек возле подписки. С вами была Екатерина Клопенко, до новых встреч, всем пока-пока.